Коллеги, я вас приветствую, сегодня отличный день, чтобы творить творчество. В виде творчества сегодня буду делать рефакторинг, ну вернее даже код-ревью мне попался интересный проект э, Ну, вернее, даже один метод в одном интересном проекте И этот э, метод я хочу сегодня с вами ну, видоизменить Попутно объясняю, что к чему Я думаю, что это будет полезно Если будет полезно, пожалуйста, отпишите в комментариях Ну и, как обычно, прошу вас подписаться Если вдруг э, не хотите пропустить новые видео, не забудьте про колокольчик Тогда будете получать уведомления Ну и, в общем, перед тем, как начать, хочу сказать, что я создал новый проект Скопировал в него этот контроллер, немножко видоизменил э, методы, то есть название методов, э, чтобы абстрагироваться от реального проекта. Ну и давайте переключимся в Visual Studio, покажу, что у нас есть на начальном этапе. Итак, э, коллеги, перед вами проект. Как я сказал, здесь есть контроллер, который я скопировал, ставил. Здесь есть папки, которые тоже пришлось скопировать, потому что они используются в этом проекте. Я скопировал некоторые view модели, некоторые DTO, так сказать, DTO, ну и в общем некоторые где-то тут даже сервисы есть и менеджеры. Ну и давайте начнем по порядку, а именно вот с вопроса номер 0, ну мы же программисты, мы же все всегда отчет начинаем с нуля. Ну и вот вопрос номер 0, который говорит о том, что вот на русском языке комментарии а, смотрите, коллеги, на самом деле это не хорошо, не плохо, это просто по-другому. Я точно знаю, что можно э, и лучше для меня, во всяком случае, писать на английском языке. Во-первых, работает проверка орфографии. Во-вторых, э, в общем, более, на мой взгляд, информационный язык английский. Он компактный, на мой взгляд, опять же, в отличие от того, э, ну, что по-русски да, писать. Для того, э, ш, ну, опять же, да, комментировать, э, когда вы сделаете, если вдруг захотите сделать документацию на английском языке, она... Ну, в общем, смотрите, тут сугубо личное предпочтение, но вот то, что оно на английском языке, мне кажется, это было бы проще для понимания, я этот комментарий ударяю, а изменять название я не буду. Дальше, следующий у нас по счету номер один. Ну, вот опять же, смотрите, речь идет про информативность у этих вот комментариев, да, я скажу вам точно, что вот это вот нифига не объясняет, что это такое. Менеджер дашборда, но это как бы и так менеджер дашборда, да, то есть абсолютно бесполезный комментарий. Я думаю, что на этом тоже все понятно. Я не буду его править, пусть остается на совести тех, кто его написал. Дальше. У нас есть еще комментарии, который интерфейс пишет, что он интерфейс, а, собственно говоря, реализация пишет, что он реализация интерфейса тоже, да. Я думаю, вы с мной согласитесь, абсолютно бессмысленный комментарий, который ничем не помогает. Дальше, следующий у нас за номером 2, и это вот о чем. Смотрите, друзья, на самом деле, янамы, e э, так сказать, э, есть видео на канале, которое объясняет, почему инамы e все-таки лучше используются значением по умолчанию. Я здесь напишу «non», или там undefined, или еще какое-нибудь там значение. То есть, э, и в общем, давайте я, наверное, вот это для начала уберу и покажу вам. Смотрите, я сейчас запущу проект. Вот, смотрите, я открываю команду, и первое, что у меня, даже вне зависимости от того, что я ничего вообще не выбрал, у меня уже в выпадающем списке стоит первое значение. То есть, не введя ничего, я нажимаю execute, и у меня показывается вот версия 1.0.0. Ну, наверное, для начала нужно объяснить, что за проект, да? давайте я попробую рассказать. Это. То есть, есть какая-то команда, которая собирается, вообще, на самом деле, это такой прокси, микросервис, который объединяет в себе несколько микросервисов, и здесь просто ну, выполняются некоторые команды, которые в дальнейшем отправляются на другие сервисы. А этот прокси-сервис реализуется э, для того, чтобы UI ну мог просто командами отбрасываться, эти команды могут добавляться, удаляться и все такое. Ну и как я уже сказал, э, вот в данном варианте я не выбрал ничего, нажал Execute, и у меня команда выполнилась правильно. А в данном варианте это хорошо, но существуют варианты, когда, например, вы используете MVC-форму и тогда там даже не введя ничего, если вы выберете какой-то ViewModel, то первое значение по умолчанию, даже если программист не захотел его использовать, даже если пользователь не выбрал этот конкретный а, вариант а, выпадающего списка, он уже автоматом подставит валидное значение, то есть а если у вас будет валидация, то очень легко эту валидацию пропустить. В общем, где-то есть видео на канале, которое объясняет, почему ну, желательно так не делать. И поэтому я сюда первым, добавляю, первым делом добавляю нон, ставлю запятую, и, в общем-то... Ну, смотрите, опять же, комментарии... Так, у меня стоит авторестарт, я его восстановлю. Комментарий на русском языке. Ну, смотрите, если это команды, то я бы предпочел здесь вписывать... Ну, вот такие варианты, да. То есть не просто вершин. Потому что э, я вижу, что здесь мы получаем версию. Здесь мы видимо, так, давайте вот эту галку отключу и скажу вот таким вот образом. Здесь видимо отправка, да. Ну вот get получение версии, вот просто изменение самого типа, да. То есть изменение типа уже говорит о том, что мы делаем. Отправка. Ну я бы тогда сделал здесь send новых прайсов клиентов ну да, в общем-то тоже комментарий тогда получается здесь абсолютно ненужный и далее билинг так, ну get наверное, биллинг какой-нибудь видимо получение каких-то платежей я не знаю, и здесь получение да, вот вместо того, чтобы писать комментарий можно было написать get склад но опять же, я считаю неправильным использовать русские буквы в английских словах, можно написать давайте я сделаю для начала реней рефакторинг чтобы она везде изменила а теперь сделаю rename. ну склад есть э, нормальное английское слово сток или там вархаус какой-нибудь да или что там я не знаю еще какие -то. там гудс наверное то есть да товары ну пусть будет сток ну, в общем, я рекомендую не использовать русские названия. Опять же, сугубо личное предпочтение. Я, я вот так вот делаю. Итак, у нас э, второй ищу тоже закрыт. Э, вот, вот так вот это примерно должно быть. Команда типа get version, getBilling, prices, get billing, get stock. Мне кажется, кажется, ну или даже не stock, мы же не сам сток получаем. Я бы, наверное, даже вот так его переименовал бы get stock. Хотя обычно рекомендуется один-два слова. Ну, ладно. Пусть пока останется так, это другой вариант. Так, дальше. Следующий у нас на очереди номер три. здесь э, э, синтаксические ошибки но ну, в общем то то вот о чем я говорил данные да, 2n плате ну в общем даже если вы по-русски напишите установите э, проверку синтаксиса есть сейчас в библиотеке extension для visual studio который позволяет это делать ну, в общем, просто сама... <laughs>, в общем, смотрите, тут сугубо личное предпочтение, я тоже менять не буду, но скажу, что, как сказать, по-русски, то к чему это влечет. То есть есть некоторые нюансы. Опять же, смотрите, здесь у нас айдосборт-менеджер. ну, давайте назовем не склад, а сток. Ну, по-русски не будем писать сток. Ну, вот какой-то там сток статистика а статистика ну вот э, статьи э, статистик ну ладно пусть так называется дальше номер четыре и здесь а ну вот он тут же рядом я его уже кстати переименовал да опять же не рекомендую ни методы, ни свойства не писать английскими буквами в общем это выглядит по-дурацки дальше номер пять и здесь у нас э, я сделал переименование давайте посмотрим какие у нас тут send prices и здесь я сделал что-то такое тоже. GetBilling. Хорошо. И теперь пятая э, строчка. Вернее, пятая issue у нас вот э, тоже название методов. Billing. Что биллинг Давайте переименуем его и напишем get getBilling. Info или еще что-то. Здесь теоретически тоже должно быть что-то типа get stock. В общем, э, я думаю, что тут тоже понятно вопрос закрытый. Давайте. Я его сохраню. И пятый у нас еще остался. А, вот он. Давайте я тоже удалю. Так, следующий. Давайте все позакрываем. Следующий у нас номер 6. Так, здесь у нас... А, смотрите. Ну, во-первых, application. да. Давайте покажу, о чем идет речь. У нас есть статичный класс. Называется application. Здесь есть версия. Где-то, видимо, он тут у нас используется. В контур... Нет. Видимо, не попал. Давайте в контроллер перескочим. Вот, application. ну Почему я не рекомендую использовать зарезервированные э, в общем-то, классы application, потому что, вот смотрите, сколько у нас есть application, в которые, в общем-то, так или иначе пересекаются с этим. Я... Э, рекомендую ну, себе в, в частности а, называть вот такие вот классы подобные как-то ну, в общем как-то уникально да, для проекта или для себя я обычно называю вот такие вот примерно данные app а, дата ну в общем это и в темплейтах у меня есть и это Вряд ли где-то еще встретиться, не говоря про то, что там namespace этим можно, конечно, управлять. Но, тем не менее, если вы подставляете сборки или какие-то переносите файлы, и тогда namespace могут разрулиться некорректно. Это просто из опыта вам говорю. Итак, это тоже как бы закрываем. Следующий у нас номер 7. Так, что здесь не так? Я написал абстрактный. Да, смотрите, у нас от этого класса наследуется некоторое количество DTO. ДТО. Ну, во-первых, naming convention, <смех> ну, не знаю, ну, не нравится мне, когда DTO за главные буквы. Я бы сделал, как минимум, этот класс абстрактным. Я бы минимум его назвал, наверное, вот так вот, Дата. А, смотрите, название папки и название класса совпадает. В общем-то, с этим-то и связано. Вот почему я хотел вам это показать. Сейчас один момент вот таким вот образом я поступлю, например вот прайс и вот почему подставляется days, чтобы base, чтобы определить в какой папке он, поэтому да, я переименую его не base наверное, а какой-нибудь, так это дата пусть будет base, ну вот так, вот например, да хочу чтобы он переименовал все и теперь вот здесь, ага здесь billing data base, ну здесь наверное уже это не нужно Да, сделаем вот таким вот образом. И здесь проделаем ту же самую операцию. Ну, хотя, наверное, может быть она.. Ну, во всяком случае, она точно говорит. Pricing, data, base. Хотя base тут вообще на самом деле не нужно. Все равно переименовывать. Давайте переименуем. И файл в том числе. Это Rename. И здесь тоже лишнее что-то я наперименовывал. Apply Refactoring. И, и Rename File тоже сделаем. Здесь я проделаю ту же самую операцию. Ну, опять же, смотрите, склад, дата, на самом деле, не очень красиво звучит. Давайте я тоже назову его сток. Да что такое сток? Дата вот так вот, пусть будет. И, конечно, переименуем файл, в общем, для красоты. Так, дальше э, еще раз абстрактный, значит, здесь должен быть protected. Э, здесь у нас свойство тоже должен быть, ну, вообще name пусть будет protected, чтобы можно было до него достучаться, что этот класс делает, ну в общем-то ничего, кроме того, что выводит в name свое название это я тоже как бы изменил, там у людей немножко посложнее а здесь делаем rename файл в общем, ну смотрите опять же, местоположение папок у меня этот base, он лежит в корне проекта и я думаю что это не совсем правильно, почему? А, во-первых, у меня base может быть вот здесь и вот этот класс как раз к этому base относится, base у меня может быть и к engine, ну, то есть как, ну, engine тоже, наверное, инфраструктур нужно называть давайте этот base перенесем в base, потому что это базовый класс для этих объектов, вот именно этой папки он и служит как базовый здесь у меня ну, я обычно infrastructure называю и, соответственно, давайте я тоже здесь быстренько все переименую для папки. Вот в этой папке у меня тоже на самом деле может быть так, давайте все лишнее позакрываем, вот так вот, сейф и класс у меня в этой папке тоже может быть какая-то базовая реализация если вы базовую папку вынесете в корень проекта, то представьте, что у вас в этой папке, которая будет базовая будет со всех папок собрано в одну, да, там, там какие-то базовые это ну, в общем, я предпочитаю почитаю это разделять, если у меня есть DTO и там Base, вот он лежит и, ну, я думаю, что понятно объяснил так, еще раз смотрим, что у нас на, на седьмом я думаю, что его можно убирать хотя, в принципе, можно было бы здесь и комментарий какой-нибудь написать а, ну и name у меня, ну это уже мелочи бог с ним, это не важно Итак, э, номер 8 следующий, так, давайте к пятому вернемся а, это я просто не удалил извиняюсь а, так с номер восемь теперь а ну это вот те самые бы из каждой папки да я его про него раньше рассказал и далее у нас номер 9 но ну, здесь на самом деле все проще о, все проще простого у нас есть 404 резалт, э, который мы можем обрабатывать но ну, а в реале его здесь нет поэтому это как бы ошибка обман пользователя, который будет использовать ваш метод, и это тоже неправильно ну и наконец, самый интересный десятый вопрос, который у меня возник, это open clause нарушение в общем, что это такое Ну предположим, что это работает очень четко и правильно но если у меня появится какая-нибудь дополнительная команда, мне придется делать следующее, я должен каким-то образом скопировать здесь выбрать новую команду которая там будет Сделаем мне что-нибудь ну вот что-то такое да и здесь э, нужно будет написать реализацию другими словами это э, нарушение принципа э, open close но ну, если помните это solid там 2 по очереди напомним э, что такое open close это как вы помните э, объекты должны быть э, открыты для расширения, закрыты для изменения, то есть в данном варианте я метод execute буду изменять а мне это в общем-то совсем даже не хочется делать э, нарушать этот принцип, в общем э, другое дело, смотрите если у вас есть какие-то ну, с другой стороны, опять же, да, я сейчас пытаюсь обмануть. Если у вас есть такие методы, которые никогда меняться не будут, или там eName, которые, в общем-то, никогда не добавится, не изменятся, это один вариант. Но с другой стороны, никогда, не говори никогда, все может в конечном итоге измениться, и лучше все равно правильно писать код. Я не знаю, как на самом деле поступить в данном варианте. В общем-то, ревью, так как таковое, я уже провел. Но с другой стороны, хочется показать, как, э, как бы я, допустим, реализовал это ситуацию ну, вот без без нарушения вот этого open-close принципа но ну, э, давайте я его все таки удалю отсюда вам и э, ну, давайте я напишу это наверное займет время но тем не менее я хочу показать как можно сделать э, в общем то вот эту вот функциональность э, так давайте это тоже отключу давайте запустим проверим что это собственно говоря как то работает что она делает и я попытаюсь по-быстрому объяснить как это можно реализовать без нарушения этого принципа так у нас есть метод мы выбираем try я выбираю вот get версия у нас тут один появилась я пишу какой-нибудь сент прайсы в общем то что у нас тут ну видимо прайсы улетели это видимо команда get биллинг а, ну вот, она пустой класс возвращает да, потому что у нас там заглушка стоит и здесь тоже пустой класс то есть это get, а это в общем-то send, и здесь у нас тишина а, вот, вот так вот это примерно работает ну, давайте я попробую показать, как бы вот этот функционал реализовал, реализовал бы я, если передо мной стояла такая задача Итак, для начала давайте сделаем следующее я бы хотел сделать здесь папку которую бы называл actions и теперь я сделаю здесь новый файл ну пусть будет версия version, version query пусть будет вот так вот ну, потому что версия возвращает у меня string ну, кстати здесь совершенно как бы непонятно здесь возвращается объект здесь возвращается ничего здесь возвращается контент есть новый контент в общем на самом деле это неправильно давайте договоримся что мы будем себя возвращать string ну или bad request и для начала я хочу здесь сделать что я хочу чтобы у меня здесь э, был э, какой-то query да ну давайте сделаем таким образом пусть у меня здесь будет э, query это будет базовый класс я его пока оставлю пока здесь так и он у меня будет конечно же абстрактный и здесь я хочу сделать чтобы у меня ну, для начала я бы переименовал command type в command name здесь по большому счету именно name используется команды то есть название так get это все нормально теперь нужно файл переименовать ренейм вот и теперь я бы в этот вот бы бы сказал что мне этот квэр ну, давайте так паблик абстракт командный и сделаем такую штуку get Не не не не не командный Таким образом получается, что у меня каждый query, который будет использоваться ну, потом в дальнейшем, он будет обязательно должен указать название команды, которую он будет использовать. Так, здесь у меня получается э, get getVersion пусть будет здесь точка запятой. Так, это для начала. Дальше я хочу, чтобы у меня здесь, ну я не зря переименовал, я хочу здесь создать еще команд type C# sharp который как раз будет enum и этот enum будет non также он будет иметь значение query и еще command понятно да то есть query будет возвращать какие-то данные а например command вообще ничего не будет возвращать просто ну просто так вот просто так он будет работать берем лишнее и в query так в query мы поставим public здесь у нас так у нас получается query команды давайте сделаем еще по-хитрому control d здесь сделаем еще команд у меня теперь есть команда здесь командный так ну во-первых <laughs> так секундочку короче пришло время для интерфейса давайте сделаем интерфейс который называется public интерфейс называется icon execute ну например как вариант и здесь тогда будет как раз command name и команд type для того, чтобы определить, с какой командой мы дергаем и какого она типа это тоже будет type вот такой интерфейс получился и теперь, соответственно, у меня вот это уже не нужно у меня вот этот интерфейс будет I can execute да, хочу все хочу, да и command name у меня будет абстрактный потому что я буду реализовывать его в дальнейших классах то есть в наследниках а command type у меня в данном варианте будет э, конечно же query, а нет, здесь у меня command а здесь соответственно так, это command, вот query I can execute то же самое и здесь у меня type как раз уже будет command com, ой, здесь будет как раз query упс то есть э, я сделал, что у меня есть и команды, и query, они будут иметь одну разницу по вызову. Э, то есть э, эти будут использовать, так, эти будут использовать action, а эти будут фанк Давайте это, в общем-то, и запишем. Public. Ну, вообще, конечно, protection. Ой, Protected. Давайте abstract. Так, так query значит фанк То есть будет возвращаться какой-то результат. И давайте напишем task. И внутри напишем string, ну, вот такой вот. И здесь напишем execute, ну, пусть будет execute. Ну, раз это... Нет, ну, это у нас execute без... Давайте параметры добавим, пусть будет э, object, наверное. Ну, э, пусть будет... Да, пусть будет object arcs. Ну, вот так вот как-то. А здесь... Э, давайте для protected доведем где-то здесь еще будет у нас protected так abstract это будет action и наверное ну пусть будет тоже execute ну и все здесь мы ничего не будем делать если бы я захотел э, какие-то параметры передать в экшен, я бы здесь написал бы там object, Ну, я не буду писать. Итак, у меня теперь здесь нет реализации, у меня есть version, который по большому счету должен вернуть что? Так, в данном варианте я хочу вернуть task, да, это у меня будет task, ну для начала return, task, а нет, давайте напишем правильно, Здесь у меня должно быть вот так. Это же Action. И здесь равно Task from result. И здесь у меня есть AppData. Кстати, я его не переименовал. AppData файл у меня, где? Да, так и называется Application. Rename. Отлично, закрываем вот, и теперь у меня это action, даже можно вот так сделать красиво, то есть у меня query возвращает version то есть конкретная реализация это можно перенести ну давайте в infrastructure, нет, у меня action, вот к вопросу о папках base, и вот здесь можно перенести в папку base и command, и вот этот вот icon execute ну, я Пытаюсь по-быстрому писать, чтобы поменьше занять ваше время. И поэтому прошу прощения, если что-то где-то как-то, ну, не доделал или еще что-нибудь типа этого. Итак, у меня есть version, теперь его можно дернуть. Но, смотрите, у меня query, он наследник, I can execute, соответственно, я могу открыть стартап. И вот здесь сказать, что я теперь хочу в сервисах зарегистрировать transient.org в данном случае i can execute и version э, query вот он, он и вот так вот и поставить то есть я для экшенов пачка у меня я его зарегистрировал зарегистрировал query теперь раз у меня здесь пачка query, я опять же по быстрому здесь сделаю inject но я буду injecting сразу а и номера был потому что у меня этих реализаций будет много и номера был I can execute, это будут actions, пусть они так и называются, запятая, литерплай, да, хочу, и теперь у меня есть вот так вот, вот, action, которые я могу вот здесь дернуть, ну, давайте я пока вот это закомментирую, Ctrl C. и вот здесь скажу var, допустим, action равен actions, сингл uh, давайте все default. дефолт хотя конечно лучше сингл чтобы у меня не было дубликатов реализации ну я напишу так и теперь у меня здесь name name равно command команд мне будет сюда как раз приходить и дальше я, конечно же должен ну, давайте я так не буду ну лобу пропагейшн так сказать использую action uh, так, у меня теперь здесь не хватает э, execute. Ну, вернее, у меня это iQuery, бы ой, I can execute, мне его нужно перевести в зависимости от типа к определенному. Давайте так напишем. Если action is null, то я сделаю bad request Ну, даже несмотря на то, что это не самый лучший вариант. Как я говорил в начале, ну я просто по-быстрому хочу сделать return. Uh, я хочу концепцию показать, uh, там дальше уже по-другому будет. Дальше, смотрите, у меня у Action есть тип, и я могу его сделать Switch action. Uh, Common type. Здесь могу вот так вот сделать. Common type 0. Здесь я могу тоже сказать, что это не валидный тип. И теперь мне остается сделать следующее. Мне нужно, чтобы, так, мне нужно, чтобы вот здесь был вызван action, который придет к query, и я тогда скажу, пусть будет current какой-нибудь, собственно говоря, не важно, как он сейчас называется, и назовем его, так, action as query. У меня же здесь query. Я его однозначно здесь уже получил. Так. И здесь я смогу его. Да, наверное, все-таки я зря его сделал Protected. Мне он здесь нужен как паблик Я же буду приводить к нему. И теперь у меня здесь появляется execute. И, собственно говоря, мне все нужно передать аргумент. У меня здесь аргументы будут параметры. Ну, если параметров нету, будем передавать string. Не, давайте с маленькой буквы напишем. String empty. Да, вот так хорошо. И теперь у меня current. Мне нужно... Опс. Current action у меня будет ой, invoke. Ну и, в общем-то, war result. Давайте я вот так вот напишу. Равно execute. И здесь я напишу return. Ну, давайте вот так вот... Окей. Okay, приведем к общему знаменателю result. Ой, return. Очередной return. Так. Ну, вот, вот каким-то вот таким вот образом... Ой, здесь неправильно. Здесь нужно... Ну, так, здесь у меня экшен уже есть, поэтому давайте вот так сделаем. Вот. Ну, и осталось, в общем-то, это проверить. Давайте запустим приложение. Нет, давайте здесь бряку поставим и посмотрим, что у нас это все инжектится. Ага, у нас тут есть ошибочка. Да, это у нас здесь должна быть паблик опять запускаем еще разочек открываем кнопочку нажимаем говорим где тоже нажимаем execute и здесь у нас в 10 и в 10 в 10 в общем я отпускают уж все и у нас здесь да мы получили task, это не совсем верно давайте нажмем стоп и поправим немножечко код так это должно быть так так так э -э, вот здесь здесь теоретически должно быть э -э, await давайте запустим еще раз отлично запускаем get version здесь у нас f10 f10 f10 и выполняем прилетели execute wait start и мы получили здесь как раз уже результат ну в общем вот этот вариант э, сработал теперь давайте остановим и сделаем следующий вариант Теперь мне нужно сделать реализацию команды. И здесь у меня уже команда есть. Я теоретически должен всего лишь навсего создать здесь. Так, ну для начала нужно найти, как она называется. Command Name. Ну пусть вот так она. Ctrl C называется. Здесь делаем query. Здесь Ctrl D. Скопируем. И здесь я напишу list. Здесь Command. А здесь соответственно напишу Command здесь конечно же я выберу get вернее send price list и здесь у меня уже нужно вот это стереть все и сделать реализацию из базового класса Так, ну и здесь ну, в общем то что мне нужно сделать мне нужно здесь но ну, ну, смотрите как раз интересная штука мне нужно сказать что я хочу получить в контроллер там по моему если я не до конца все стер да здесь есть customer service Давайте вынесем в отдельный файл. Вот он. И здесь я хочу учить Customer Service. И так здесь у нас будет Field. Ну давайте красиво сделаем. Дальше мне нужно здесь вызвать этот самый Customer Service. Prices. но мне здесь нужно. Так, у меня, во-первых, здесь Task, да? Да нет, здесь не таск, здесь нужно сделать вот так. Вот так. Ну, давайте подчеркивание поставлю. О, нет-нет-нет. Просто подчеркивание. Так, что-то тут я разошелся. Подчеркивание. Дальше вот так. И здесь как раз вот этот должен быть. И здесь. А, ну и все. Так. кажется я поспешил вот так должно быть вот и теперь получается что у меня ну так у меня сейчас получается что не получается давайте в customer service э, в конструктор прокинем а который будет называться Customer. ups customer service сделаем его вот таким даже вот таким ну и здесь я просто напишу логер инфо, э, чтобы мы увидели, что он отработал логинформейшн сэнд так, теперь мы его можем закрыть а, нам еще нужно зарегистрировать его э, в стартапе это делается тоже очень просто это будет get, а нет, send. Э, кто-то там прайс лист, команд и теперь давайте запустим эту штуку можно закрыть и теперь выбираю другой прайс. запустили в 10 10 10 команда нашлась да нашлась дальше мы пришли а реализацию не написали это плохо давайте напишем реализация здесь будет попроще war э, action давайте здесь тогда назовем current нет, здесь у нас будет не current а query вот а здесь у нас action уже повторяется поэтому мы здесь команда э, ну, нет здесь у нас будет команд ой команд равен action as common соответственно и он у нас уже не может быть ну так, и я походу тоже сделал его здесь, да, Protected. Это неправильно. Вот, и теперь мы можем здесь написать Execute. И, в общем-то, и все. И здесь мы можем написать Return. Окей. Uh, okay. Ну, команда у нас, как говорится. Так, вот совпадение, да. Ну, пусть будет... давайте его как-нибудь назовем э, ну, елки-палки, давайте назовем его current вот, и соответственно мне этот current нужно сделать invoke ну, наверное, этого достаточно, давайте запустим так, у нас есть какая-то очепятка а, ну да, конечно, здесь он тоже должен быть паблик. допустим это закроем и выполним метод теперь мы, где мы находимся вот, дальше, дальше, дальше дошли до того самого момента получили выполнили дальше, дальше здесь возвращаем result и вот здесь написано send отлично все отлично работает ну и как вы понимаете дальше по образу и подобию мне нужно всего лишь навсего ну, скопировать название и прокинуть нужные вещи в нужное место ну давайте сделаем так у меня э, version был вот такой я его задублирую в общем то здесь мне нужно сделать вот таким вот образом это будет query, уже тип у него будет, что там, биллинг, пусть будет биллинг, и а, здесь у меня должен быть другой результат, я для этого снова сделаю ктор, а, так, ай, что-то там, дашборд, нет, дашборд, менеджер, менеджер, хотя название не очень хорошее, а, это все как бы на одном уровне, поэтому я бы назвал это dashboard-сервис, и теперь мне нужно будет вот здесь сказать, что... Uh, ну во первых uh, мне нужно у меня здесь будет uh, task это будет интересно давайте скажем менеджер uh, что там get billing и сюда нужно передать данные ну пусть будет аргумент to string наверное да да и теперь мне нужно сказать что она возвращает task я здесь скажу так давайте я вот так вот это сделаем вот, и здесь я хочу, чтобы у меня был, во-первых, async, во-вторых, weight. Ну, и мне здесь, по-моему, параметры какие-то должны приходить. До да, данные, аргументу string. Ну, да, здесь немножечко ну давайте сделаем так var result равно вот этот вот и дальше сделаем в общем строку это нужно все перевести json serializer что там у нас serialize и как раз result но ну, а для того чтобы было понятно что мы реализуем здесь, здесь у нас binding data и он пустой да давайте сделаем какое-нибудь свойство опять же чтобы было видно давайте напишем string um, property какой-нибудь да и в конструкторе чтобы не задавать вручную скажем что этот property равен uh, name но ну, name это из базового класса да давайте вот так сделаем и и запустим нам нужно проверить что эта штука заработала ну, в общем, опять же, я хочу сказать, что это такая вот на, на коленке реализация. Конечно, тут нужно делать кучу проверок, поэтому не стремитесь повторить это. Но если будете повторять, тогда а, учтите, что много чего нужно еще доделывать здесь. Итак, у нас есть экшен, у нас нету экшена, потому что я его создал, но не зарегистрировал. Ну, это общеизвестная проблема, как говорила одна моя знакомая в кривых руках и калькулятор зависает и здесь вот get billing query соответственно запустим еще разочек закроем выполним и дальше у нас тут f10 f10 да, теперь action 9. вот он выполняется вот самый тот query result wait и у нас на выходе как вы видите все получается ну не знаю имеет ли смысл дальше делать но ну, те кто <laughs> не хочет дальше смотреть выключайте вам всего доброго пишите правильный код а те кому интересно давайте сюда вернемся и добавим последний getstock. ну на данном случае это будет очень простой вариант так это query, мы его можем в base закинуть, command можем в base закинуть, execute закинуть. И вот здесь сказать, что у нас в отдельный файл положить. И теперь в этом файле мы можем вот так вот задублировать код и вставить последний get query, переименовать. Дальше мне здесь нужно указать getstock. Ну и в общем-то то же самое, да. Ну давайте тоже этот get stock. Stock дата тоже добавим какое-нибудь свойство. Ну пусть будет такое же. Давайте, чтобы они отличались, я вот так вот по-быстрому сделаю. И теперь в общем то нужно снова зарегистрировать это все get stock query и запустить и проверить как это работает а, ну еще да да да да конечно же это я не буду закрывать а вот это закрою смотрите я же тут Uh, выбрал query. Uh, stock, stock. Uh, вот здесь не, не поменял, да. Get, сток И здесь те же самые параметры. Ну, ладно, бог с ним. В общем, опять же, повторюсь. Это такая концепция. Теоретически можно было использовать медиатор, который дает более гибкую структуру. Ну, правда, его немножко дол дольше реализовывать. И поэтому я это не стал делать. Ну, а сам принцип такой, чтобы избежать вот этого самого, который open closet э, принцип забыл как называется то достаточно вот такой примерно реализации Давайте ну, давайте опущу и мы здесь увидим что у нас стоп дата как вы видите в общем все работает в общем и в целом я на сегодня закончил я думаю что надо заканчивать э, понятно что вот эта штука теперь нам не нужна ну и смотрите опять же повторюсь это один из вариантов реализации на самом деле есть и другие варианты можно это вынести и в, key, в так так называемый медиатор можно реализовать на базе рефлексии то есть создавать инстанс. но тем не менее у меня теперь получается что я не ограничен контентом да, многие могут сказать, что здесь query, а здесь команд. А вдруг у вас появится какой-нибудь команд query, и я от чего уходил к тому и пришел. Но согласитесь, вероятность изменения вот этого гораздо ниже, чем э, появление вот в этом списке, э, вот в этом списке нового, ну, в общем-то какого-то метода который будет или команд делать или квэри а вероятность того что добавится команд квэри еще какой-нибудь ну не знаю вот сколько уже лет программирую сколько уже десятков лет программирую кроме квэри командов больше ничего не встречал но с другой стороны да я ушел от одного от одной проблемы и вернулся к другой поэтому в общем то можно было здесь реализовать и рефлексии и другим способом приведения к типу но я думаю что мне простите так, ну давайте заканчивать на этом все, вам всего доброго пишите комментарии, подписывайтесь на канал и пишите правильный код